Смотрим Карину и Даву. Вы когда-нибудь любили? Да, я испытывала чувство к человеку, который можно назвать любовью. А теперь это медведь. Белый большой медведь. А вы тяжело остались? <связывая> а, да. А что будет, если вы еще раз улюбитесь? <связывая> я об стену, блядь, разобью. Всем доброе утречка, 2000 рублей перевела вот за этот комментарий сегодня в 11.50. Очень трогательное видео, я думаю, вы должен посмотреть каждый. И также закинуть 2000 рублей за самый хороший комментарий. Два пацака подошли к Карине. И что же они ей скажут? Да, Привет. Может, познакомимся? А? Мама, глаза в стороны, чтобы распугать пацанов-то. Алло, да, мне позвонили. Ты, сука, су... а они повелись на красавицу. Ты, а надо было хватать ее за руки, за ноги и вести в ЗАГС. Смотрим видео. Уже Женя в больнице. А что случилось? Женек-то? Да. Давление пульс норме, но, к сожалению, у нее глубокая потеря памяти. Она вообще ничего не помнит. У Кариночки потеря памяти? Смешной социальный ролик. Мы делаем все возможное, но, к сожалению, да. А Карина лежит. Почему не Дава? А почему Женя снимается? И, и Белый Медведь? Как ты? Тебе уже лучше? Извините, я с Сделай, что -то она, она и не помнит этого ничего. А Женек не сдается до последнего. Богатый, молодой, симпатичный парень. Нахер тебе эти проблемы? ему okay, ну это уже... Друзья, совет: брось ты нах. Другую найди себе, лучше, красивее. А он говорит... Раз говорил. Делаем все возможное, но... Значит, вы очень мало делаете. Если нужно заплатить еще, я заплачу. А он богатый, он нас сильно богатый, не хочет бросать Каренечку. Деньги тут не помогут, мы можем только ждать и надеяться. Между прочим, ты очень любишь мандарин. Угощает? А вроде каринечка это понимает, что это его суженый ряженый. М -м -м. Так, ладно, я поехал вечером. Открывает открытку и поняла, что происходит. Я готов пережить тебя в секунду с самого начала. И она вспомнила, Женька, смешной социальный ролик. Прикольно. До чего доводит смех? Не смотрим, дау. Да, пока как относишься к своим бывшим? Да нормально отношусь. А что и пожелаешь? Всего хорошего, братан. А на бейсболке написано. Идите вы все. И трясет своей гуской. Ловишь пятитысячную головой, она твоя. Готов? А деньги-то не настоящие. Богатый человек, деньги не настоящие. Они просто неестественно красные. Здорово смеется, смотри-ка. Поймал братишка-то. Пранк да вы? Словил! Деньги не пахнут. И... Давай, давай, хватит. Снимай. <смех> Блять. Чё? На чё деньги потратишь? На цветы. Какие цветы мы... Кариночку приглашал поставить на 1хбет, а теперь братика приглашает тоже поставить на 1хбет. Португалия, Швейцария. Через с тобой в 21.45 дел ставить мать лиги наций. Португалия, Швейцария. Ставь надежным надёжным... Еще и деньги будут эти крашеные. Красноватые эти тоже их, их будет ставить на 1xbet. Они их не возьмут. Снекер в 1xbet и выигрывает. Также по промокоду DAVA бонус размещение 1500 рублей. Свайпай. Свайпай, свайпай. Ненастоящие деньги. Поехали. Он да? Зачем тебе такая красивая Если есть Карина Ну-ка выкинь ее быстро ага, я нашла себе помощника Видимо они оба ББ И нашли друг другу замену Мне кажется ты обойдешься без помощника А мне кажется ты обойдешься без помощницы А тебе кажется А тебе кажется что я в этой Ревнючие люди Помощник, Ну кажется. все я Но сказал все. Нужно... На самом деле это просто шутка. Новый iPhone. У тебя же их четыре. Разбился. Разбился. Разбился. Смешная. См... смешные разбитые айфоны. А с этим что? В воду упал. Айфоны выдерживают воды и всякую херь. Я падаю. ты не умеешь обольщаться Холодный кипяток. Новые, новый трек Карины. Зайдите в вконтакт, посмотрите. Авторские права на песню. Да, это мой новый трек, который выйдет уже сегодня ночью. Поэтому свайпайте вверх, подписывайтесь на мою группу ВК и вы первые. Закрытись в группу и смотри новый трек ее. Слушайте. Кроме его услышите. Скажем, должна прийти подруга. Ой, ёжки матрёшки. Испугали девочку. Красивую. Привет, а где Карина? Какая Карина? Меня подруга подставила. Извините, пожалуйста. Красивая нужна. Прости, пожалуйста. По-моему, 204-я. 204-я? не Пранки над девочкой. Сын миллионера. А Женя, видимо, сын миллионера Это-то есть Блин, какого-то сына миллионера испугала. 25 мая в городе Новосибирск пройдет концерт, где будем выступать я и А че так слабо-то? Че не в Москве-то? Че в Новосибирске начинаете? Давайте в Москве уже Вид. Поэтому свайпы вверх, бери билеты, потому что будет очень много новых треков, которых еще нет в сети. Обязательно свайпай и. К нам на концерт Ссылка на билеты. Вот такие дела. Ну и даву смотрим. Семейная, три, брата. вот как у А когда Инстаграм закроется, Дава пойдет в Поломой Москвы. Меня Поэтому мне платят больше. Я тут уже как начальник, понимаешь? Пранкует узбеков. Очень смешная, очень смешной пранк. Проходите. Теперь можно, просто грязь была. Хотел <связать> Не надо, не надо ваши уборки. <связать> еще, еще. Как пошла. А помните, я у вас работал? Нигде ты не работал. И работать не будешь. Ты в Инстаграме сидишь и в Телеграме. Уборщиков, рука. что это он хотел сделать с уборщицей, такими движениями? Хорошенькая, убирает, готовит, еще танцует в инстаграме, просто супер уборщица. Братва, уже 25 мая в моем родном городе Новосибирске пройдет концерт. Ах ты с Новосибирска, Армения в Новосибирске у нас оказывается, тоже есть. На котором спою я, споет Карина Кросс, ребят, споем все свои песни, вот которые есть и которых ты, мы еще не выпустили. Будет очень много ништяков, будет очень весело, поэтому ждем всю свою банду, свайпа и бери билеты. Вот такие дела. Свайпы, бери береты. Кто их купит? Смотрим, да, вы, Карину. Девочки, сейчас будет лайфхак. Давид, да. можно... А для мальчиков не будет лайфхака? Я куплю себе сумку. Мой. Ну как, ну ты же играешь, ты должен быть отвлечённый. я не Я только мозги не потерял, Карину ладно не прокатила они уже на тридцать восьмом месте очень здорово продвигается карина в айтюнсе и прикольно танцует на лужайке возле дома, вот, для чего мы ехали в Питер. <свот> Сегодня будем на рекорде с прекрасными ведущими. Анечка, покажи прекрасный... Очень ведущий. здорово. <свот> так что ребят... С... Очень здорово, радиорекорд. Люди приехали давать интервью. Очень здорово. Идите за нами, смотрите. Будет очень круто, мы споем вживую. Да? <свот> <свот> а вы сможете спеть вживую? У вас электронный звук. Миллионов. Шесть, шесть миллионов. <сёк> это я сейчас... Это я сейчас попер, <сёк> это, это, это, <сёк> шесть миллионов. И сложились звезды, стали работать вместе, и у него попёрло, и у меня попёрло. Вот так по это... У вас обоих всё попёрло. Из... Отовсюду. Поменяется сейчас. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Видно, что между ребятами как минимум есть экскрад. <сёк> Усмотрим. Свою девушку бить по голове. У нее не будет мозгов после такого. Да подожди, она в шутку восприняла. Она... На, что надо? И А этот вайн... Этот сторис был давно. И все епошки обернулись. А смешно только Дави в аэропорту. Стыдно. Стыдно. Братва, мы приехали в Питер на радиорекорд. Поэтому прямо сейчас, ребят, будет прямой эфир, который вы сможете и послушать, и посмотреть. Слушайте радиорекорд, ребята. А мы прямой эфир тоже можем посмотреть попозже. В, следующий, в следующем видео, конечно. Если захотите. Заходите и смотрите прямую трансляцию. Сейчас будет прям жара, будем петь. Жарко будет, очень. Спросите у Давида, приехали они в Крым на встречу с фанатами. Вот, да, наших подписчиков с Украины очень много, кстати. Это не Украина. Крым — это Украина, к сожалению. И ничего смешного здесь нету. Это Украина. Родные, в свой телеграм-канал только что выложил видео, которого у меня нету. Да, сказал, что я выложил видео. Я смотрел несколько, несколько, несколько смотрел. А видео нету. Он, он соврал. Либо просто выложил, а потом через какое-то время сразу удалил его. Там нет войны. Ребят, в инстаграме оно очень крутое, очень смешное, ребят. Поэтому очень прям... крутое, но он... оно удаленное даже в инстаграме. Зачем? Сейчас скорее свайпай, залетай и подписывайся на мой телеграм-канал, смотри. Самое хорошее это в этом вайне, это чтобы подписались на канал в, в телеграмму, на его телеграм-канал подписались. И тоже здесь тоже танцует. Прикольно, ух, как танцуют. Вот такие дела. А кто хочет прямой эфир на Радио Рекорд, напишите, он обязательно будет. Спасибо.